Всем привет! Я Ольга Дьяченко, и вы на канале Ближе к телу. И сегодня мы поговорим о том, какая техника нам понадобится при изготовлении нижнего белья. Промышленная швейная машина, прямострочка, нам не понадобится. Про нее благополучно забываем. Нам понадобится оверлок, про который я расскажу в следующем видео, и обычная бытовая швейная машина, хотя бы с минимальным набором строчек. Если у вас уже есть швейная машина дома, той, которую вы пользуетесь, то, пожалуйста, пригласите механика, отладьте ее, смажьте, чтобы мастер посмотрел, чтобы отрегулировал все строчки, чтобы машина не петляла и работала так, как надо, как часы. Если вы только озадачились покупкой машины, то мои советы их будет немного, они вам пригодятся. Моя первая швейная машина, была куплена очень давно и с рук, и я при покупке не задумывалась, что мне нужно будет для работы. На ней же я выучилась портновскому мастерству, самым-самым азам. Когда мое мастерство выросло, я задумалась, какая машина мне понадобится для работы. И вот, что показывает мой опыт, а также опыт моих коллег. Для начала не заморачивайтесь с количеством строчек, которые предлагает машина, потому что использовать в Каждый день вы будете, ну, от силы 5, 7, 10 строчек. Поэтому их количество не важно. Вообще, выбор швейной машинки ограничивается, ну, разве что вашим бюджетом. Самые дешевые, так называемые, я их так называю, машины-малышки, ну, желательно не покупать, потому что они имеют минимальный набор строчек, и, как правило, эти строчки, прямая строчка, зигзаг, они не имеют регулировки. То есть, как в машине они настроены, какая ширина и длина стежка имеется, вы больше отрегулировать эти строчки не сможете. Нам нужен более широкий функционал. Сейчас я вам покажу минимальный набор, который нам понадобится для работы. Швейная машина. В моем случае вот такая. Как она выглядит? У нее бывает разный механизм челнока. В моем случае это горизонтальный челнок. Вот такой. Он очень удобен. Ну, лично мне, потому что имеет прозрачную пластину и видно, сколько шпульки, сколько ниток в шпульке остается при работе. Потому что бывают разные случаи. Например, когда ты делаешь отделочную строчку, которая видна и с лица, и с изнанки. Бывает так, что на самом интересном месте, в самом неподходящем месте нитка заканчивается. Случается такой казус и приходится операцию переделывать заново. Вот чтобы такого не происходило, как раз прозрачная пластина нам и помогает отслеживать количество ниток в шпульке. Дальше. При покупке швейной машины, если вы ее купите, к ней прилагается инструкция, обязательно к прочтению. Но, как правило, машинки мало чем отличаются друг от друга, ну, самые вот такие необходимые. И намотка шпульки, а также заправка нитки у всех машин практически одинаковая. И еще она прорисована и прописана на корпусе машины. Например, вот сейчас я буду наматывать шпульку. Заправка очень простая, современные бытовые машины вообще очень просты в уходе и в эксплуатации. Наматываем шпульку. Допустим, столько нам достаточно. Извлекаю шпульку со втулки. Вставляем шпульку на свое законное место. Продеваем, зацепляем вот так за крючок. Готово. Шпулька на своем месте. Приступим к заправке верхней нити. Здесь вообще все просто. Делай раз, делай два, делай три. Верхняя нить заправлена. Теперь мы должны протянуть нить шпульки, вытянуть ее наверх. Вот таким образом. Все, машина готова к эксплуатации. Есть еще несколько советов, которые вам помогут с выбором машинки. У машины обязательно должен быть регулятор прижимной лапки, который регулирует давление лапки на ткань. Так как мы работаем с деликатными тканями, они очень тонкие и нежные, то при работе должно быть максимальное давление лапки на ткань, чтобы ткань смогла пройти, чтобы вот этот вот зубчики транспортера, вот они, смотрите, рейка транспортерная, и тут зубчики, чтобы зубчики смогли протолкнуть ткань дальше, и мы смогли работать. Дальше, на что еще обратить внимание? Смотрите, чтобы строчки могли регулироваться по длине и ширине. Минимальный набор строчек, которые нам понадобятся, это прямой стежок, который может регулироваться по длине стежка. Вот он, он выглядит просто. Вот такая пунктирная линия на интерфейсе машинки. Дальше. Обычная строчка зигзаг, которую мы также можем регулировать по длине стежка и по ширине стежка. И еще одна строчка – это зигзаг пунктирный. Я ее очень люблю применять при изготовлении нижнего белья, потому что она смотрится красиво. Вещь получается такой фабричный в хорошем смысле этого слова. Вот так он выглядит. Посмотрите, это зигзаг пунктирный, который также регулируется по длине стежка и по ширине стежка. В общем, это самое необходимое, что нам нужно для работы. Как видите, этого немного. Никаких специальных лапок нам не понадобится. Как правило, в набор к швейной машине входят лапки вот такие широкие для выполнения строчек зигзаг. И бывает однорожковая лапка для втачивания потайных молний. Вот она нам может пригодиться в том моменте, когда мы будем пришивать застежки к бюстгальтеру. Еще обратите вот на такую функцию в швейной машине. Это... Регулятор скорости шитья. Он обозначается либо стрелочками, как в моем случае. Посмотрите, вот такая клавиша, такой бегунок, который ходит влево. Видите, одна меточка. Машинка будет шить очень медленно. То есть, как бы вы ни давили на педаль машины, машина будет шить очень медленно. Дальше есть среднее положение. Машина начинает шить быстрее. И есть окончательное положение, машина шьет в своей нормальной скорости. И самое последнее и немаловажное. Когда вы отправляетесь в магазин для покупки швейной машины, возьмите с собой разные образцы тканей и попробуйте прошить эти ткани прямо в магазине. Берите самые тонкие, возьмите трикотаж, шелк. И еще момент такой, возьмите толстую ткань, либо сложите какую-нибудь ткань, ну, например, бязь, в несколько слоев. И попробуйте, как машина проходит по толщине. Потому что есть такие операции при пошире нижнего белья, когда мы втачиваем чашку в стан, либо когда мы закрываем срезы туннельной лентой, образуется толщина шва. И вот Именно в этом моменте потребуется тот факт, чтобы машина шила, ну, проходила эту толщину с наиболее легким таким ходом. Это самое необходимое, что нам понадобится в работе. Давайте подытожим сегодняшнюю информацию. Как видите, строчек для работы нам нужно немного, прямая и хотя бы два вида зигзага. Нам необходимо, чтобы имелось давление лапки на ткань. Желательно иметь в швейной машине регулятор скорости шитья. И попробовать на каких-то кусочках, чтобы машина прошивала и тонкие ткани, и толщину. На этом наш сегодняшний урок закончен. А в следующем видео я расскажу, что такое оверлок. Что это за страшные звери, с чем его едят. И мы продолжаем обзор техники, которая нам понадобится при изготовлении нижнего белья. Сегодня знакомимся с такой машиной под названием оверлок. Что это такое? Это очень интересная машина, которую новички очень сильно боятся. Но это по моему опыту, девочки, которые приходят на занятия, боятся к нему первый раз подойти. Этого делать не нужно. Не нужно бояться. Давайте посмотрим, что это за зверь и с чем его едят. У него есть нож. Но про нож мы поговорим чуть позже. Сейчас я покажу заправку нитей. Она очень простая и... Ну, похоже, в каждой модели оверлока что-то есть общее. Бывают современные модели, которые по ценовой категории, ну, подороже. Там все вообще просто. Ниточка вставляется в отверстие, нажимается на кнопочку, и нитка автоматически протягивается туда, куда нужно. То есть проходят все крючки, петельки, закоулки. Но такие варианты оверлоков чуть дороже. Мы рассмотрим попроще. Модель попроще. Прежде чем приступить к работе с машиной, нужно прочитать инструкцию. Нужно посмотреть, ознакомиться, где какие иглы, какая лапка, нож и как осуществляется заправка нитей. Самый простой способ, чтобы не заморачиваться и чтобы каждый раз все три или четыре нити не продевать в каждую петельку, существует вот такой прием. Когда вы поработали на оверлаке и вам нужно поменять нити... Мы поступаем следующим образом. Катушечка обрезается, то есть ниточка обрезается с катушки. И оставляется хвостик. Желательно такой хвостик оставить подлиннее. Вот чуть длиннее, чем у меня. Вставляем катушки, которые нам потребуются для дальнейшей работы. Одеваем их вот на такие вот штырьки. И теперь просто-напросто, вот таким образом, я сейчас покажу, завязываем узелок, нитку, с которой мы работали раньше, и новую ниточку мы соединяем при помощи узелка. Вот таким образом. Сейчас я попробую. У меня остались очень короткие хвостики, но я как-нибудь изловчусь. Вот таким образом мы затягиваем узелок. Он получается очень тонкий. Срезаем хвостики ниток близко к узелку. Вот таким образом. И оставляем. Точно так же поступаем... Со следующими нитками. А дальше мы должны ослабить регуляторы натяжения ниток. Они выглядят вот так. Это такие колесики. Мы их просто сбрасываем до нуля все значения. И должны теперь аккуратненько протянуть каждую ниточку. Таким образом, чтобы узелок не развязался. И просто вытягиваем их через два петлителя и через иголки. Сейчас я покажу, как это делается. Что я хочу добавить? пока мы не перешли к следующему этапу знакомства с оверлаком. Оверлаки бывают разные по количеству нитей. Они бывают трехниточные, четырехниточные, как в моем случае, и пятиниточные. Но для нормальной работы достаточно четырехниточного оверлака. Иногда я вообще убираю одну из игл и одну из катушек и работаю с тремя нитками. Но четырьмя работать нам для белья будет удобнее. Посмотрите. Две первых ниточки уходят в иглу. Я сейчас включу свет и покажу. А у оверлыка имеется две иглы, что позволяет делать эластичный, нормальный, крепкий, хороший обметочный шов. И имеется два петлителя. Один левый. Вот он, посмотрите. И правый петлитель. Ну, более подробную вообще устройство верлока вы сможете посмотреть в инструкции к нему. Я делаю краткий обзор. И самая главная деталь, которую боятся новички, это нож. Их два ножа. Верхний нож и нижний. Ножей бояться не надо. Из моей практики, когда я только-только начинала учебу когда я только обучалась этому ремеслу, нас учили на промышленных больших оверлаках. И вот тогда, чтобы мы не порезали ткань или не испортили изделия, мастера откручивали, отвинчивали ножи, убирали их. И нам с девочками, с моими Коллегами по учебе приходилось выравнивать, обрезать припуск шва ровно по линейке, а затем в край его обметывать уже без ножа. Но понимаете, что такая операция занимает больше времени ну, по работе, поэтому нож нам необходим, вы его не бойтесь, Покупаете очень много ткани, ну, например, бязи. Та, которая вам не нужна. И отрабатывайте, знакомьтесь с машиной. Километры строчек строчите и на прямой машинке, на обычной, и зигзагом. И точно так же пользуйтесь верлоком. Просто отрабатывайте давление ноги на педаль. Смотрите, как машина себя ведет в шитье. И нарабатывайте вот эту вот просто ровность строчек, чтобы ваши руки привыкали к ткани, чтобы руки привыкали к машине. А, правильно держите руки. Самое главное не совать пальчики под иглу и под нож. Ну, самый необходимый функционал в оберлаке – это регулирование ширины шва. Оно регулируется очень просто. Но опять же, в каждой машине свои кнопки и вообще свой функционал. Это нужно посмотреть в инструкции. А у меня так. Обычный рычаг, вот колесико. Можно регулировать ширину стежка, длину стежка. Вот здесь сбоку есть тоже колесико. Итак, я протягиваю нитки вот таким образом, очень аккуратно. Я сбросила натяжение нитей и вот таким образом, сейчас, я немножечко прошью и протяну ниточки. Поднимаем лапку. В некоторых моделях оверлока существует такая функция. При подъеме лапки, вот лапка была опущена, я ее поднимаю. При подъеме лапки автоматически ослабляется натяжение нитей. И не нужно возиться вот с этими колесиками, не нужно сбрасывать настройки. Но так как этой функции в моей модели оверлока нет, поэтому я сбрасываю настройки натяжения и работаю дальше. Сейчас я протяну ниточки вот таким образом. Вот посмотрите, сначала я беру те две нитки нижние, которые выходят из петлителей и протягиваю. Узелочки очень легко проходят через дырочки и э, крючки. Все, я две нитки нижних вытянула, обрезаю лишнее. Теперь я аккуратно протягиваю две верхние ниточки, которые будут попадать в иглы. При работе с данной машиной нам обязательно всегда пригождается пинцет. Он должен быть у вас всегда под рукой я его обычно вешаю вот сюда на стойку без пинцета никуда обрезаю кончик нити и вставляю ниточку в иголочку выводим нити назад опять же при помощи пинцета мне не очень удобно работать сейчас с машиной но я вам покажу потому что она стоит далеко от меня, для того, чтобы вам показать по максимуму. Вот таким образом. Все, нити мы вывели в одну сторону, и теперь можем приступать к шитью. Мы попробуем, как работает оверлок и как обрезает нож. Закрываем все крышки, все панели, возвращаем на место и приступаем к работе. Не нужно очень сильно подталкивать ткань под лапку. Вот туда, не надо ее совать. Так как в оверлаке имеется рейка транспортера, посмотрите, это вот эта зубчатая пластиночка. Вот она двигается, она сама подхватит ткань под лапку и протянет ее, поэтому сильно ткань не подсовывайте. Так, подсунули чуть-чуть с краешку, опустили лапку и приступаем к работе. Как я вам говорила, берите ненужную ткань, километры ткани, ну метры, и пробуйте отрабатывать для начала ровную строчку. Поехали! Что я хочу сказать Помогайте себе руками Вот смотрите, одна рука лежит впереди Другой рукой вы можете придерживать ту ткань Которая выходит из-под лапки И спокойненько направлять ее ну, дальше, чтобы она не мотылялась сзади. Но, в принципе, если вы не будете придерживать, оверлок устроен таким образом, что ткань выходит ровно. Что еще? На что еще обратить внимание? Вы отрегулируете для себя своим глазомером. Вот здесь есть такие засечки на лапке. Вот они. И, и смотрите, как обрезает нож. Вот просто приноровитесь к машине, посмотрите, как она работает, на каком расстоянии от лапки обрезает нож. Вы можете прочертить себе специальные линии карандашом, либо просто проложить прямую строчку на машине и смотреть, на, какой, на каком расстоянии от лапки. Например, если вы будете лапкой с левой стороны вот, уравнивать со строчкой... Как она обрезает, то есть какая получается ширина стежка. Пробуйте. Не забудем вернуть регуляторы натяжения нити в их нормальное положение. В моем случае это цифра 4. Поднимаем лапку до упора вверх. Подкладываем ткань под лапку. Сильно ее туда не, специально не заталкиваем. Просто прикладываем вот под лапку. Транспортер сам ее зажует и продвинет. Опускаем лапку и пробуем. Отрегулируйте свою работу так, чтобы вам было понятно, в каком, положении, вот в каком положении находится лапка и на каком расстоянии нож обрезает ткань. Попробуйте, прокатайте метры ткани вот под машиной. Заканчиваем, поднимаем лапку, немножечко вытягиваем концы ниток, то есть даем холостой ход. Стараемся обрезать нитки, оставляя хвостик подлиннее. А теперь посмотрим, что у нас получилось. Одна игла, вот эта вот, делает, смотрите, строчка, которая проходит внутри этого широкого стежка. Она стачивает э, два куска ткани между собой остальные нитки они просто проходят обметочным стежком вот таким вот образом а теперь самое главное напоследок если у вас нет оверлока и вы не планируете покупать его в ближайшее время можете Вообще отказаться от его использования. Но только в том случае, если вы будете шить нижнее белье. Потому что для пошива обычной одежды оверлок обязательно ну, требуется. А при изготовлении нижнего белья оверлок нужен в том случае, чтобы обработать боковые срезы у трусиков. Сейчас я вам покажу. Вот эти срезы. Как видите, они очень такие маленькие, короткие. Больше нигде оверлок нам не потребуется. Поэтому на своих уроках я даю такой способ, если у вас нет этой машины, как запечатать боковые срезы без использования оверлока, а при помощи обычной швейной машины. Так что если у вас нет в данный момент оверлока, и вы не планируете покупать его в ближайшее время, вы можете обойтись без него. Я покажу на своих уроках тот способ обработки боковых срезов в трусиках, без использования верлока при помощи обычной бытовой машины. Я надеюсь, мои советы были вам полезны. Это был краткий обзор техники. Сегодня я хочу поговорить на такую тему. машинка жует ткань. Что делать и как этого избежать? Я думаю, что эта ситуация знакома многим, как новичкам, так и более опытным портнихам. Давайте посмотрим такие способы, которые нам помогут этого избежать. При работе с легкими тканями, с нежными тканями, при работе с кружевом бывает такая ситуация, когда ткань зажевывается под рейку транспортера, вот именно в то отверстие, куда уходит игла. Вот именно туда зажевывается ткань и получается очень некрасиво. Во-первых, ткань деформируется, получается дырка. И это очень неудобно и неэстетично в шитье. Для начала правило, которое подходит вообще для всех. И для пошива одежды, и для пошива нижнего белья. Старайтесь работать таким образом, чтобы номер иглы подходил э, к качеству именно к той ткани, с которой вы работаете. А также... Нитки, чтобы в шпульке и в катушке были одинаковые нитки. И тогда это ну, вообще принесет нам успех в шитье. Итак, в самом начале некоторые машинки имеют такую функцию, как закрепка. Закрепка бывает точечная, когда игла попадает четко в одно и то же место и ставит такую точечную закрепку. И также бывает закрепка реверсная, когда при помощи нажатия на клавишу машинка делает такой ход назад-вперед. И таким образом получается закрепка. Стараемся в начале шитья использовать реверсную закрепку. Точечную закрепку не используем. Это также поможет нам избежать зажевывания ткани, под рейку итак способ номер раз сейчас мы рассмотрим поближе вот этот вот участок стараемся начинать строчку не с самого начала не с самого края ткани а отступив от края на полтора два ну можно даже знаете на один или полтора сантиметра вот таким образом вот срез ткани край да я от, начинаю не с самого начала а отступаю от среза ну где-то на полтора сантиметра и опускаю иглу опускаю лапку что я делаю следующим шагом я делаю реверсную закрепку то есть отправляю ткань игла у меня будет строчить назад даю ход назад вот таким образом Дошла до края ткани. И снова теперь продолжаю движение, но ну, теперь уже в обратном направлении то есть вперед двигаюсь. Вот таким образом. Можно еще поступить следующим образом. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, у нас получилась закрепка. Вот начало строчки, там, где начинается ниточка вот где у нас выглядывает нитка от начала строчки. Я начала движение вот именно от этой точки. Прошла назад. И снова вернулась. А можно сделать, поступить точно так же, но немножечко по-другому. Вот посмотрите, я начинаю свою работу, отступив от края на полтора сантиметра, прошиваю два стежка, например, опускаю иглу в нижнее положение, поднимаю лапку, поворачиваю под лапкой ткань, возвращаюсь обратно. Снова поворачиваю ткань и продолжаю уже работать дальше. Этот способ тоже имеет право на существование. Но вот посмотрите, что у нас получается. Получается, что мы отступили от края, вернулись назад и снова продолжили свою работу. То есть очень просто мы убили двух зайцев мы сделали закрепку а также не позволили ткани заживаться под рейку способ номер два возьмите ненужный лоскуток ткани сложите его вдвое и начните свою строчку вот на этом ненужном лоскутке вот смотрите ну, допустим вот таким образом я начинаю не доходя до края этого ненужного лоскутка, я подкладываю свою основную деталь, вот свои две детали, вот пожалуйста, с которыми я работаю. Прикладываю основную деталь в стык к ненужному лоскутку, к вспомогательному лоскутку, вот таким образом, и продолжаю работу. Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда закрепка вначале не требуется. То есть сейчас мы просто разъединим два куска ткани, вот эти вот, вспомогательный и основной. Вот таким образом. Но вот этот вот переход у нас получился плавным, на одинаковой толщине. И опять же позволило избежать зажевывания ткани. Вот таким образом. Вспомогательный кусочек ткани и основные детали. Укладываем в стык и проходим их вместе. Способ номер три. Для этого нам понадобится небольшой кусочек кальки. Я предпочитаю использовать вот такую матовую, а, так называемая калька под карандаш, потому что существует еще калька потолще, она глянцевая, вот ну, такая вощенная, Вот ту я не использую. Берем ту, что тоньше. И что мы делаем? Например, нам нужно проложить строчку. Я накладываю кальку либо поверх ткани, ну, лично я поступаю так знаю что мои коллеги иногда подкладывают кальку под ткань вот таким образом и прокладываем строчку захватывая и ткань и кальку я буду работать таким образом чтобы калька легла сверху опять же чтобы мне было видно и чтобы все было ровно я ровный срез кальки уравниваю со срезом ткани и начинаю работу Калька – это очень такая деликатная бумажка и очень тонкая. Вот именно такой способ позволит избежать зажевывания ткани, а также немножечко стабилизирует нежное кружево или сетку, с которой вы работаете, либо не даст делать пропуски стежков на трикотаже. То есть иногда в особо тяжелых случаях такой способ очень хорошо работает, и я его часто использую. А теперь... Мы кальку легким движением руки, но опять же старайтесь действовать аккуратно. Мы ее просто убираем с ткани. Вот таким образом. Аккуратно, не повреждая строчку, не повреждая ткань. Все, я все убрала. Как видите, эти три способа очень простые и каждый может их использовать в шитье. Я надеюсь, что мои хитрости маленькие вам пригодятся. Шейте легко и с удовольствием. С вами была я, Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!